просто мы часто обманываем себя думая как сложно нам будет что-либо достичь мы говорим себе я не могу это сделать это слишком сложно у меня нет времени я не могу достичь всего что важно для меня это очень сложно пришло время все изменить я уверен, что большинство, в том числе и вы, осознаете, что убеждения – это просто мысли, которые вы повторили в своей голове достаточно для того, чтобы выработать в мозгу связанные с ними нейроны. И мы можем все изменить, просто меняя мысли, о которых мы думаем, создавая новые убеждения. Перед тем, как мы начнем, я не хочу мешать вашим действиям и усердному труду ради ваших желаний и мечт. Но если вы каждый день то и дело говорите, что жизнь сложна, постоянно, тогда так вы и будете жить. У вас будет много удивительных и необычных вещей на пути, через которые вы будете развиваться и расти. В это время фокусируйтесь на одном шаге за раз и наслаждайтесь своим путешествием, главным героем которого вы являетесь. Глубокий вдох и выдох. Расслабляйтесь, освобождайте себя от стресса и тела от напряжения. Глубокий вдох и выдох. Все просто. Все просто. Все, что я делаю, я делаю просто. Я чувствую, что все, что я делаю, просто. Все, что я делаю, меня вдохновляет, поэтому каждый раз мне становится проще. Я следую своей интуиции и наслаждаюсь простотой жизни. У меня сильное чувство. Я всегда нахожусь в нужном месте, в нужное время. У меня все получается. Все просто. Просто с каждым разом все становится для меня проще и проще. Я развиваюсь и расту по мере того, что я делаю все лучше и лучше. Я могу расширить свой кругозор, чтобы добавить туда новых вещей, потому что я знаю, что с практикой и действием все становится проще и проще. Я могу вспомнить вещи, которые были так же трудны, как и экзамен по вождению, когда я только начинал, но с небольшой практикой это стало для меня все проще и проще. И сейчас это уже у меня почти автоматически. Все становится для меня простым. Я могу слушать мое тело и отдыхать, когда это потребуется. Я могу слушать свое сердце и отдыхать, когда это потребуется. Я чувствую, как все стало намного проще для меня. Я чувствую себя вдохновленным и на правильном пути. Все, что мне нужно делать — слушать. Все просто для меня. Просто. Быть собой мне становится все проще и проще. Я чувствую все больше и больше уверенности в том, кто я и что я. Я начинаю наслаждаться жизнью все больше и больше. Я знаю, что все в моей жизни идет как по маслу. Я знаю, что все, что я сделал своим желанием, все, что я определил как мой будущий опыт, известно. Я уже сделал это. Все в процессе становления. Все, что мне нужно делать, чувствовать мою интуицию, чувствовать мое сердце, говоря «да» полезным вещам и наслаждаясь процессом. Все становится проще и проще, и все больше и больше я наслаждаюсь. Я нахожу счастье в мелких вещах, вещи, которые я принимал как данность, я чувствую, будто время замедлилось немного и теперь я могу наслаждаться жизнью все больше и больше. Жизнь становится проще и проще, и я чувствую, что могу расти и развиваться каждый день. Я чувствую, что я могу найти время, чтобы наслаждаться жизнью и чувствовать ее простоту. Я определил для себя, что действительно хочу, и теперь я замечаю самые лучшие пути. Я чувствую это. Все, что мне нужно делать – расслабляться, глубоко дышать и верить моей интуиции. Все. Просто. Все происходит очень просто для меня. Я дышу простотой. Я расслабляюсь в моей жизни и потоки благополучия и благосостояния. Все просто. Глубокий вдох и выдох.